Друзья, доброе утро! Делюсь с вами правильным питанием нашим. Сегодня первый день. Начинаем с завтрака. Смотрите, мы готовили омлет. Омлет один желток и два белка. Готовился он на молоке. Салаты тоже лишние, это мы уже, честно говоря, добавили. Два овсяных печенья и чай. Всем приятного аппетита. Друзья, а это перекус между обедом и завтраком орешки. У меня арахис, но лучше, чтобы это был кешьем. Там, по-моему, 100 грамм. Так, сейчас у нас обед. Гречка и на пару курочка. Вот я готовлю на пару курочку, ставлю пароварку. Что? Волк? Ну смотри, смотри. Смазала предварительно подсолнечным маслом. Буду грудку сейчас сюда выкладывать, чтобы смазала маслом, чтобы она не прилипала. Немножечко посолила и все. Вот так я кладу ее и сверху крышкой накрываю. Мне кажется, готово. <с...> <с...> я не знаю, я есть хочу. <с>... Я думаю, что да. Но курица на пару уже минут сколько? Сорок. Да. Ну, сорок, это Нельзя брать орехи в магазине. Они с глютаматом. Невозможно остановиться. В граммах нужно съесть 30 грамм. А я съел чуть-чуть ну, больше. Ну, правильно, поэтому надо на развес брать на обычные. развес они без всяких присыпок вот эти, да. Да. Зато ну, вкусненько, а сонится не Сейчас покажу, что у нас на обед. Пока Сережа ехал, я поставила курочку на пару, потому что, ну, я не знала, сколько она по времени должна готовиться, но приблизительно понимала, что долго. Ну вот минут сорок где-то получилось. Да? Да. Так что хорошо, что я поставила заранее. Мягкое. Ну что, вот такой у нас обед. Всего по чуть-чуть. 100 грамм гречки и 100 грамм курицы на пару. Ну и также у Сережи. А что потом мы едим? Потом у нас а, а... И там а, тоже ну, будет гречка, все. и тоже курочка, только запеченная А чай такое после обеда можно? Ну это вообще нету в списке, не знаю Серьезно? Да, у меня чай же, ж, блин, люблю Утром был Утром Так, и <клышко> включаем кино Мы сейчас смотрим с Сережей сериал <клышко> Называется «Фитнес», Фитнес. Там, по-моему, очень много сезонов, мы уже один просмотрели, начали второй, но настолько легкий, вот просто если кто-то хочет расслабиться, ни о чем не думать, где-то посмеяться. Ну, сюжет очень классный, легкий такой, современный, поэтому, и, кстати, очень актуально <смех> по поводу правильного питания, поэтому рекомендую. Сейчас будут кушать марка и Ренат. Забрала их из детского сада. Это, ну, Обедом уже не назовешь. Они обедали в садике. Полудник их. Борщ Ренат любит со сметаной. Марк нет. И винегрет. Угу. Постарайся аккуратно. Не это, не, а, я не хочу сметаны. А, так правильно. Это не тебе. Вот тебе. Любишь сметану. Аккуратно размешивай, чтобы не испачкать футболку. Все, говорите спасибо, приятного аппетита. А потом могу чай сделать с печеньем, будет с печеньем. Ну все. А чем есть салатик? А, извини, сейчас забыла. Сейчас дам ложечки. Нет, Винегрете да соленый огурец, Ренат. Так, Друзья, показываю теперь наш полотник с Сережей. Ну, он очень похож на обед. Даже, по-моему, еще более калорийный, как по мне. Честно сказать, я думала, что я буду голодать. Мне утром после омлета уже хотелось там через два часа кушать, но орешки спасли меня. А сейчас, после обеда, после куска мяса, есть не хочется вообще. Но... Получается, что надо. В общем, продолжаем есть. Нужно ли в таком количестве мне лично мясо, потому что я его ранее столько не ела, я его вообще не люблю. Я не мясоедка, но ну, мне сложно. У меня мама когда-то ходила к диетологу, и там процентов, я не знаю, 60-70 это мясо. Ну вот тут то же самое винегрет, немножко кашки гречневой и снова курочка только запеченная. Всем приятного аппетита. Так, друзья, а теперь давайте поговорим с вами за питание более подробно, потому что наверняка у вас будут вопросы и они уже есть, в принципе, поэтому хочется некоторые расставить точки над «и» и пояснить, для чего я это все делаю. На первый взгляд, конечно же, многим может показаться, что я идеальна. Ну, по крайней мере, так многие мне написали в инстаграме, в директ. И мне очень приятно, спасибо вам огромное. Если говорить обо всем этом в целом, глядя на себя со стороны, я себе нравлюсь. В принципе, вот меня ничего не раздражает и ничего мне не хотелось бы себе менять, кроме одного. Это мой живот. Я это уже неоднократно говорила. Мне с помощью одежды хочется подчеркивать свои достоинства. Так как впереди у нас теплая погода, лето, то мне уже оверсайз просто надоел. Я благодарна, конечно, этой моде, да, потому что много чего можно скрыть и будет незаметно, но все же я уже второй год, я хочу купить себе топик, я хочу ходить с открытым животиком, я хочу, чтобы у меня был виден пупок. Может быть, это немножко странно для моего возраста будет звучать, но я так чувствую, я так хочу, я так ощущаю, поэтому мне очень хочется. Когда хочется, то нужно исполнять свое желание, вот, и я на пути к своему желанию, я все-таки добьюсь, я сделаю свой живот, приведу его в порядок, а теперь, почему же у меня не получается его привести в порядок, я вам сейчас расскажу. Можно подойти к этому вопросу с другой стороны, да. Еще раз говорю, что не самое у меня критичное положение с животом. Можно, в принципе, его галить и ходить в том положении, в котором он у меня находится, в том положении, в котором находится, и при этом говорить, ну а что тут такого, я мама трех детей. Ну, ребят... Как бы мне, честно говоря, все равно, что подумают, но мне не все равно на то, что я буду видеть свое отражение в зеркале и понимать, да, что есть красиво, а что некрасиво. Так вот, то, что лишнее, то некрасиво для меня. Вот. И теперь давайте вот к проблеме питания. В чем моя проблема? Я ем в основном углеводную пищу. Я не ем мясо вообще. Ну вообще это вообще говядина исключена свинина исключена иногда, секундочку, я хочу лампу немножко поменять так, а то мне казалось, что она меня немножко засвечивает детвора моя на улице гуляет и со стороны сада теперь пришли сюда отвлекать меня и, ну, курицу индейку, это крайний так, сейчас успокою, ребят так я вернулась, дети вроде уже отошли в другую сторону, пошли играть. Продолжим. Что касается курицы, курицу я иногда употребляю в виде там, бульона могу съесть, когда готовлю детям какую-то еду тоже. Я по жизни, в принципе, не мясоед. И одно время я 7 лет была полностью чисто вегетарианткой, потом начала немножко вводить мясо. Опять-таки, это была курица, либо индейка, рыба. Рыбу люблю, рыбу люблю. И часто ее ем. Но вот само мясо, у меня к нему очень негативное отношение. Ну вот просто не дружит мой организм с ним. Но не люблю. Мне очень сложно его употреблять. Мне невкусно, как бы оно ни было приготовлено, какими специями и приправами. Поэтому это моя добровольная позиция, его не есть. Исходя из всего этого... Я могу сделать выводы, что вся моя еда состоит ну, на 90-80% на 80 из углеводов, и это очень-очень плохо в первую очередь для той части тела, которую я хочу изменить, это практически невозможно нужен белок растительный белок в этом деле не особо поможет растительные белки которые не дают того эффекта которые могут дать именно белки животного происхождения поэтому я для себя сейчас хочу вот взять время наверное где-то две недели я уже начала весь этот процесс Сегодня у меня четвертый день. Я не могу сказать, что я в восторге вообще от этого питания, потому что процентов 80 составляет моего рациона мясо мне очень сложно его есть, потому что вот есть даже там, ну, я выбираю куриную грудку, да, разных производителей, и я понимаю, что вот у нас только единственную грудку, которую можно кушать, это эпикур мясо на упаковке написано, что оно без антибиотиков, потому что как-то я не смогла в магазине приобрести, в магазине метром мы часто там приобретаем продукты, и не было филе, вот, и мне пришлось филе пойти купить другого производителя, и я его не смогла вообще есть. Вот такой привкус неприятный. Да, и на порядок дороже, но производитель указывает, что там нет антибиотиков. Но я не знаю, есть там антибиотики или нет, но то, что привкус другой, это факт. Сейчас начала пробовать еще индейку покупать. Неплохо, неплохо, лучше, чем куриное филе. Мне больше нравится. Но от мяса мне уже тошнит, мне первые два дня, мне вообще было прям вот, вот не по себе, мне казалось, что у меня настолько тяжелый желудок, и вообще мне настолько как-то вот, не знаю, нехорошо, и я просто не то чтобы объедаюсь, я обжираюсь едой, вот настолько э, мое ощущение было таким, что мне казалось, у меня переживание. Питания. но я не знаю я посмотрю две недели я себе дала на то чтобы проэкспериментировать и побыть на белковой диете белковая диета должна привести мои жировые отложения на животе в мышцы и Я начала незначительные делать еще упражнения физически есть расхождение мышц диастаз наверное многие знают и не все подряд упражнения можно делать в первую очередь хочешь что-то в себе изменить изменить свое питание это это факт и я общалась с девчонками которые находятся Какое-то время на белковой диете, я видела результат. Результат просто потрясающий! Поэтому вот что хочу сказать: сегодня четвертый день, я никакого результата еще не видела. Нифига не изменилось. Я сейчас вам хочу показать и сделать замеры на своем животе. И через две недели я хочу снова предстать перед собой в первую очередь и ну, посмотреть, будет ли в моем случае результат. Но я думаю, что будет, потому что я читала и отзывы, и разговаривала, все говорят, не спеши, это все медленно, но все медленно, но уверенно превращает свой жир мышц. Естественно, все время я так питаться не хочу и не буду. Я после скорее всего всех этих своих экспериментов буду потом делать еще и чистку. Буду сидеть на одних салатиках овощных сок, потому что вот есть ощущение, вот четкое ощущение до да, четвертого дня, что хочется почистить свой организм от тяжелой пищи. А Тяжелая пища для меня это мясо. Ребят, ну вот так, не судите строго, сказала как есть, сказала откровенно в свое отношение к мясу. Я никого не призываю, там ни в коем случае не есть мясо, отказываться вы должны чувствовать по ощущениям. Я себя комфортнее чувствую, не употребляя его, поэтому это временно. А сейчас давайте вместе э, сделаем замеры на моем животике. Пожалуй, это впервые я буду показывать свой живот. Как наверное... Да, кофточку я сниму. Так, кто тут ломится ко мне? Значит, показываю вам себя во всей красе. Ноги, попа, все нормально. Теперь поднимаю живот. Вот мой животик. Талии практически нет. Ну, она есть, но у меня более прямые линии. Мне хочется, чтобы здесь было уже. И... Если стать в профиль, если, допустим, купить топик, как мне хочется, то выглядит мой живот вот так. вот. Мне хочется вот эту вот часть убрать. Но я его даже втянуть не смогу. Вот он у меня вот такой есть, и все. Я беру сантиметр и замеряю свой живот. Значит, сейчас он у меня... 78, вот, 78 объема талии, не 60, конечно, но у меня, по-моему, 60 никогда и не было, ну, разве что, если так втянуть, я помню, когда в школе как-то делала замеры, ну, 62 у меня или 65 было, все, 78, я запоминаю эту цифру, я здесь, запоминаю эту цифру, и через 2 недели я хочу сделать новые замеры. У кого был такой опыт, опыт с белковой диетой, то обязательно пишите в комментариях, делитесь о своих результатах. Мне очень-очень будет интересно. Ну, а комментарии такого рода, что женщина должна иметь животик, и это нормально, ребят, будут совсем неуместны. Я не против животиков, я не против там любых форм, даже самых пышных. Каждый чувствует себя в том теле, в котором ему комфортно, Если человеку комфортно, если он себя ощущает нормально абсолютно, то, пожалуйста, почему бы и нет. Но я вам сказала, что у меня есть цель к лету сделать плоский животик и купить себе коротенький топик, ходить с открытым пупиком и радоваться в отражении зеркала. Поэтому лучше поддержите меня пальчиками вверх. Все, Спасибо большое. До скорых встреч. Скоро увидимся.